Купил в Ашане сыр, он годен до 17-го, купил я только что 18-го, ну, сейчас идем на инфостойку, попробовал его, когда тут было чуть больше, а он, короче, тухлый, сейчас будем делать, Здравствуйте. Вот купил у вас сыр, а он на полутора суток просроченный. Он на вкус не нравится, не хочу я такой. Ой. Ну, сколько осталось? А вы что хотели с ним дальше делать? Не выкидывать разы, а продавать дальше? Ну и выкидывайте вам, какая разница. Я могу вообще в путь 5 грамм вам сдать. Вы что вы все-таки хотели во второй раз пере... полететь и продать просрок. Но тогда какая вам разница, вы только что мне продали просрока, говорите, такого не делается. На полутора суток просроченный сыр. Полутора суток ходили и просматривали, а за сутки мы снимали. Тогда чего, возмущаетесь? Ну, только изначально не надо было разговаривать, а то почему вы попробовали просроченный сыр? Да потому что верил вам, что он не просроченный. Начал пробовать. Ну да, с вами-то не сравнится, с вами я маленький. И я вас не оскорбил. И я вас не оскорбил. Да Представьте, я, те же самые слова, которые вы говорили. Вы про маленького, я про маленького.